Окей. Yeah. Yeah. Mm -hmm. okay. uh, здравствуйте. Сегодня у нас вторая часть обучения uh, о том, как использовать экзаменационную систему для составления заданий. Uh, мы с Хеле вчера обсудили полицию, то есть первая часть обучения, которая вчера была у нас и на русском языке, и на эстонском. Uh, вчера прошло два семинара. Извините, я попрошу микрофон у кого-то включим все еще. Пожалуйста, проверьте, чтобы все микрофоны были выключены. Спасибо. Значит, мы с Елей обсудили. Я думаю, что есть смысл немножко поменять стратегию. Я как рассказывала, так и буду рассказывать. Вы не пытаетесь за мной повторять, потому что я поняла, что большая часть в Эйсе не так много времени проводила, и большая часть участников. И получается, что... Вы не успеваете за мной делать, и как только вы открываете другое окно, то, что я говорю здесь, оно, получается, вы пропускаете эту информацию. Вот, поэтому спокойно смотрите внимательно, ваша задача сейчас посмотреть на возможности системы, обязательно будет видеозапись, то есть вы в любом случае сможете открыть это видео, останавливать его там, где вам удобнее, и сделать все вместе со мной позже. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, потому что я делаю, включайте микрофон и спрашивайте, потому что в таком случае у нас с вами будет живой контакт, и я смогу сориентироваться по ходу дела, если что-то непонятно. Вчера была, я так понимаю, большая проблема с курсором. К сожалению, это особенности Мита, вы не видите мой курсор. Я попробую в течение сегодняшнего обучения показывать, куда я нажимаю выделяя текст или место на картинке. Тогда немножечко, может быть, будет понятнее. Опять же, я очень попрошу, у нас здесь не очень много, мы сегодня разрешили участвовать всем заоргестрирующимся, то есть тут будет не больше 40 человек, вот, поэтому один включает микрофон, задает вопрос, это хорошо, я сразу услышу, что какая-то проблема, или чего-то не видно, или что-то нужно повторить. Объем материала на сегодня у нас меньше, чем был вчера, и... Может быть, в 11 мне придется прерваться, я должна буду начать другое совещание. Но если мы не успеем что-то, я тогда э, к вам э, вернусь. Вот, э, я сейчас начну говорить. И э, напомню вам, что мы э, видели. Какие задания мы с вами э, прошли вчера. Э, какие типы задания. Самое главное, что было... Так, я сейчас зайду не в правильном месте зашла. Самое главное, что мы с вами рассмотрели, это общие правила для оформления заданий. Мы говорили с вами о том, как вставлять видео. Мы говорили о вопросе с выбором ответов. Выглядит он или вот так, или с квадратиками, где мы ставим галочки. Мы говорили с вами немножечко о шаблонах, о том, как оформлять о том, как оформлять Тексты, да, это вот эти стандартные шаблонные таблички, как вставлять картинку. Говорили о том, как можно использовать тип задания, который называется выбор слов. И это тоже у нас выбор слов, но он немножко по-другому выглядит. И здесь мы не слова выбираем, а делаем то же самое, что вопросы с выбором ответа. И э, говорили еще о покраске текста. Да? То есть принцип у этого типа заданий такой же, как у выбора слов из текста. Но единственное, что здесь у нас есть немножечко выбор цветов. Последнее задание это был ползунок, бегунок. Э, вот, как, как угодно можно называть. Э, так, сегодня мы с вами рассмотрим э, всего несколько типов. Они по своей логике очень похожи. Э, начнем с тексты с пропусками. Тексты с пропусками могут выглядеть несколькими способами. Это по-эстонски называется rip-меню да, или вопрос с выбором ответов в ячейке. По-русски -по это скорее выпадающее меню или как-то так оно называется. Теперь у нас есть ячейка с открытым ответом. У кого-то микрофон все же работает. Хелеоконтроль, а кассин-ноль, микрофон, Ульцийс. Ячейка с выбором ответов. Ой, извините, пожалуйста, ячейка с открытым ответом. Сюда можно напечатать какой-то ответ. И здесь есть ячейка с банком ответов. То есть мы берем ответ снизу и перетаскиваем его в этот пропуск. В эту ячейку у всех заданий есть свои плюсы. У типа есть свои плюсы, свои минусы. И напоследок мы еще рассмотрим кроссворд. Я пока не буду тут отвечать, так что-то разумное. Рассмотрим кроссворд и рассмотрим такие вещи, как вот большое окошко для ответа. У меня кто-то зашел, я должна переключиться, человека запустить. Так. Вот. Это, в общем-то, план на сегодня. Я сейчас перейду обратно на свой рабочий стол. Рабочий стол. Так, он меня сюда не пустит. На рабочий стол. Вот. Еще раз, для тех, кто пропустил вчерашний или не смог посмотреть вчерашнюю э, запись, э, на рабочем столе у нас появился, появилась новая кнопочка. Вот она здесь сверху, слева. Э, там, где мы определяем, что мы ищем, сборники, тесты или задания в детальном поиске, э, мы, э, мы можем выбрать кнопочку «Новое задание». Вот оно здесь. Ой, я надеюсь, вам видно. Так, вот опаздывающие приходят. Приходят опаздывающие. А, так, я нажимаю еще раз, я нажимаю на кнопочку «Новое задание». Вот здесь находится, справа, слева, сверху. У меня открывается окошко с общими данными. Я назову свое задание «Семинар 2». И я вчера говорила о том, что обязательно нужно записать название и выбрать э, предмет. Это два основополагающих две основополагающих вещи, после которого система будет способна это задание сохранить. А, о том, что значат все эти ячейки, мы говорили вчера, это можно пересмотреть. Теперь я нажимаю внизу страницы кнопку «Сохранить». Она вот оранжевая, внизу меняет цвет. Сохраняю. Как только я сохраняю появляется ид номер задания. Видите значок, что данные сохранены, это значит, что сохранение прошло успешно. ид номер задания уникальный, он не повторяется в системе, вы всегда в поиске можете найти свое задание по номеру. Но запоминать его вообще не нужно, я покажу попозже, где мы эти задания можем свои искать. Теперь, когда я заполнила две вот эти важные вещи, я могу двигаться дальше и могу пойти в содержимое задание. Если я включу сейчас тест, то увижу, что у меня в первом вопросе использована картинка и текст. Я люблю для оформления текста с картинками использовать Табличку, которая правильно оформлена, серым фоном, картинка справа. Поэтому я выбираю шаблон. Еще раз, смотрите, шаблон находится вот здесь. И выбираю основная таблица с картинкой. Нажимаю «Использовать шаблон». И у меня появляется вот такая штука, где у меня уже все расставлено, где мне нужно. Да? То есть ребенок увидит, когда я заполню эту картинку. Uh, такой вот правильно оформленный вариант. Uh, сейчас я перешла на вкладочку «Лагендами», «Лагендами», вот она здесь, это предпросмотр. Предпросмотр я здесь вижу глазами ребенка. Иду обратно в де сису». И теперь важный момент. Шаблоны все сделаны для основного текста, для вот, uh, текстового. Uh, будьте здоровы, кто чихнул, и выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо Значит, для текстового редактора это блок без всякой функциональности. Все, что он позволяет, это оформление текста, больше ничего. Но здесь я вижу, что у меня на самом деле использован тип вопроса, ячейка с выбором ответа. Валик, вастус, В таком случае мне нужно выбрать Валик, вастус, Вот он здесь, последний все название задания, они расположены в алфавитном порядке. Валик, кто-то не выключил микрофон, выключите, пожалуйста, мне очень кушан Значит, Валик Васуса Голенк я должна выбрать и перенести туда содержимое вот этого блока редактора. Объясню, почему сделан только для редактора текста, потому что если мы на каждый тип заданий будем делать отдельный шаблон с картинкой, Пока эти шаблоны невозможно группировать, здесь будет очень большой список, в котором будет очень сложно что-то найти. Я, мы сейчас думаем над тем, как решить эту проблему, но пока что так. Итак, что я делаю? Я нажимаю на кнопочку «Муда», это кнопка «Изменить», нажимаю и иду внутрь текстового редактора, где у меня нарисована правильная табличка с картинкой. Ставлю курсор внутрь окна для ввода текста, нажимаю Ctrl-A, он выделяет мне все содержимое, и потом нажимаю Ctrl-C. Он это содержимое копирует, то есть он копирует все, что мы глазами не видим, весь исходный код этого окна. Это очень важно. Если вы выделите мышкой, какой-то кусочек может быть не захвачен. Ctrl-A, Ctrl-C. Опять возвращаюсь в свой выбор блоков беру äh, нужный мне тип задания, в данном случае ячейка с выбором ответов, ставлю курсор внутрь текстового окна, видите, окно точно такое же, нажимаю Ctrl-V. Все, моя табличка здесь теперь есть, äh, и äh, она полностью этот шаблон повторяет то, что у меня было в текстовом редакторе. Настя, yeah? äh, имя тетлево, ты от экрана лигу. 재미, ja что на äh, Я надеюсь,午ду А еще flats не ждут и рутоват, дикка, на, на, вот. Нет, сен, сис котяк орбиттига селтота. Сейчас все видно, вот вы сейчас видите утёнка на экране. Да, видно утёнка. Хорошо, тогда я продолжаю. Если какие-то технические проблемы с одним компьютером, то я здесь сейчас уже не могу. Хорошо, а, мы делаем. Задание, ячейка с выбором ответов. Теперь смотрите, я вчера об этом говорила. У нас язык по умолчанию, язык задания, эстонский. И когда я заполняла свои данные, общие данные, вот здесь они находятся, наверху, это три вкладочки. Я забыла поставить русский язык. Что это? собой несет. Это, это, это значит, что, во-первых, технические инструкции у меня появляются на эстонском языке. Если вы видите, что они на эстонском языке, беда, вы, значит, забыли поменять язык. Это раз. Во-вторых, значит, когда вы будете направлять это задание своим детям, то у этого задания будет лейбл эстонский язык. Если вы захотите что-то как-то по-другому выбрать, это не получится. Если у вас в тесте будут все задания на русском, одно на эстонском, система может немножечко расстроиться. Вот. Я сейчас не буду ничего менять, пусть оно так и остается, и я продолжу, потому что, по сути, мы имеем дело просто с функциональностью, которую нужно вот учитывать. Ячейки вы и так увидите. Вот, Я возьму отсюда первый вопрос, копирую. Вот в эту строчку можно копировать как угодно. То есть взяла и Ctrl-C, просто Ctrl-C нажала, он мне текст вставил. Это я говорю про строчку CUSIMUS А вот текст, с которым у нас вчера я про это уже говорила, могли бы быть проблемы. Вот в это окошечко мы текст копируем Ctrl-Shift-V. Тогда он убирает все оформление, которое тянется с другой страницы. Или из Word. У Word куча маленьких настроек. Если бы можно было заглянуть в исходный код этого задания, там целая куча помех и грязи, которые нужно руками из кода убирать. У вас нет доступа в код. У меня здесь, видите, тоже его нету. В смысле, видите, вот здесь вот, если бы был доступ в код, то вот в начале панели инструментов была бы кнопка «Исходный код». У нас в открытом доступе она выключена на всякий случай. Итак, значит, еще раз. Ctrl-Shift-V прекрасно работает в ВСЕ для того, чтобы вставленный текст был, как я выражаюсь, чистым, без всяких помех, которые нам могут испортить оформление задания. Итак, я вставила свой текст в текстовое окно, и теперь я сохраняю этот блок. Я его сохраняю и вот возле оранжевой штучки, я про нее на, на, на этой сессии не буду говорить, появляется функциональная кнопка. Как я вчера говорила, функциональная кнопка всегда появляется в одном и том же месте. Всегда. Вот здесь она есть. А, но прежде чем перейти к функциональной кнопке, а, ну хорошо, картинку мы потом поменяем. У нас утенок там, бобренок. А, я посмотрю, какие у меня варианты ответов были вот здесь. Туриуга, Визик или Мага. Так, нажимаю, ставлю курсор вот сюда, в правильное место, где должна располагаться эта ячейка. И на вот эту вот, я не знаю, я надеюсь, вы увидите, это на панели инструментов, третья кнопка э, слева, желтая B, оранжевая вот эта кнопочка, и дальше функциональная кнопка, валик, ласту, Третья кнопка сверху. Я ее нажимаю, открывается окошко. На самом деле, Валик, Базду, достаточно примитивный такой, э, э, примитивный тип вопроса. Тут никакой, э, никакой сложной функциональности нету э, Я уже пока рассказывала, забыла, какие, какие там были ответы, поэтому напишу как-нибудь. вот э, Ответ 1, ответ 2, ответ 3. Значит, в данном случае так, что этот текст, он пустой, он без оформления, его невозможно редактировать. Но здесь есть галочка, просто один раз покажу, потом, может быть, пригодится, оформление через HTML. HTML – это у нас немножко сложная штука, может быть, для начинающих. Здесь есть целая система такая обозначений условных, которые называются таги. Так есть закрывающие, открывающие. Если вдруг кто-то просто использует их и знает, то вот смотрите, что у меня получится. Я должна сохранить. Я поставила с одной стороны и и с другой стороны и со слэшем. Это закрывающий так. По идее, если все будет хорошо, у меня должна быть... Видите, он стал наклонным этот шрифт. То есть в первую строчку я вписала таги, вокруг слова ответ один и... Этот ответ ребенку будет виден, виден как наклонный шрифт. Вот. В принципе, эта строчка через вот HTML-код позволяет писать все, что угодно, но мы советуем этого не использовать. Потому что чем чище текст, который читает ребенок, и чем чище это задание вот, оформление, тем лучше. Так, хорошо, теперь у нас есть здесь три ответа. Еще какие-то ответы можно добавлять, нажимая на верхнюю кнопочку «Лиса». Вот она, оранжевая, становится белым. Надеюсь, вам видно. И это то, что находится внизу в любой лунке, в любой ячейке. Сверху у нас содержимое, ответы да, в верхней части. В нижней части это матрица оценивания. Матрица оценивания позволяет нам выбирать, какой из ответов правильный. А, Б, в, в, С. Если я выберу, например, ответа, по умолчанию пункты будут один. Я могу ничего здесь не заполнять и э, сохраняю. Второй момент, что я могу здесь спокойно выбрать несколько правильных ответов. Видите, правильно будет и А, и Б. Ребенок может выбрать только один ответ физически в такой ячейке, но э, тут можно вот поиграть с такими вещами, как количество ответов. По умолчанию это Тип задания оценивается только компьютером. Мы не разрешаем его со вчерашнего дня оценивать руками вообще, потому что это ну, бесполезно. А, не... Здесь можно открыть матрицу. Вчера я немножко рассказывала, как можно поиграть с алгоритмами оценивания. Так, у нас еще кто-то пришел. А, это было на, на записи вчера. А, и, соответственно, можете посмотреть здесь. Но в отличие от вчерашних матриц, которые я открывала, видите, Тут матрица достаточно бедная, тут всего вот буквально четыре пункта, которые можно, которые можно использовать. Чтобы закрыть матрицу, я нажимаю, вот вам не видно, но вот над этим крестиком, вот над этим крестиком есть вот такая галочка, стрелочка вниз. Вот на нее я нажимаю, вот я не знаю, сейчас появляется значок рогким или нет. Вот, на, на, на вот эту галочку я нажимаю. Дальше хорошо. Я сейчас заполнила э, варианты ответов. Э, выбрала правильный ответ. Нажимаю на «Сохранить». «Сохранить» кнопочка всегда находится внизу. Матрица называется «Сальвиста». Вот она тут оранжевая становится белой. Сохраняю. У меня образовалась э, такая ячейка. Я сейчас ставлю еще одну ячейку, где я не буду использовать HTML. Да, я просто наберу я хочу, чтобы вы видели, как они отличаются. Если потом придется увидеть разные ячейки, то чтобы никто не пугался. Вот у меня теперь есть ячейка А, ячейка Б. Я все это дело сохраняю. Сохраняю. И посмотрите, пожалуйста, ячейка, где у меня есть оформление, она такая белая. Ячейка, где нет оформления, она классическая ячейка с выпадающим ответом. Вот в этом разница. Белые ячейки обозначают только то, что Автор задания использовал там дополнительное оформление. Так, это мы сохранили. Проверяем обязательно, как мы видит ребенок это в своем, на своем экране. И мы тут обнаруживаем, что, что, что у нас тут два блока почему-то. Хотя нам на самом деле нужен только один. Вот этот вот нижний. Этот блок у нас был из шаблона. И я напоминаю, что когда я вначале использовала шаблон, я скопировала содержимое, перенесла в другой блок, но шаблоном-то я ничего не сделала. Тогда я перехожу обратно на «Элиосанде Сису» и удаляю вот эту часть шаблона, который мне не нужен. Да? Это кнопочка «Густота». «Элиосанде Сису» — это средняя вот эта вкладочка, куда я нажимаю, чтобы выйти в меню с выбором блоков. Вот этот, это как раз «Меню». С выбором блока вот эти два столбика заданий а, так удаляю шаблон ну, точнее в данном случае я удаляю конкретно вот этот блок содержимого кнопочка кусту да? вчера по моему упоминала что мы удаляем по одному нельзя удалить сразу там пять блоков или 6. сделано это для того чтобы Пользователь случайно не удалял большую работу. Ну, хотя и по одному мы удалить там, работу, которая была сделана в течение нескольких недель. До тех пор, пока вы не поняли, что что-то не было. Вот. Хорошо, у меня тут утенок. Мне нужен бобренок. Беру... У меня два варианта на самом деле есть. Я могу прямо в этой блоге с картинкой. Видите, тут подписан СИСУ-блог. Блог, блог вот рядом с кнопочкой кусту то есть обозначение «картинка». Да? Я могу зайти в него и поменять здесь фотографию. Беру, нажимаю на э, вот это да, поле файла Далисами Сакс лохиста, да, вот на это поле нажимаю, и могу выбрать своего бобра. Вот. Или я могу оставить эту картинку, вдруг мне нужен будет еще цыпленок, пусть он будет. Э -э могу на самом-то бобра загрузить прямо к цыпленку, но я хочу вам показать, как картинка с нуля добавляется. Нажала, вернусь. Помню, что курсор в него не видите. А, вот здесь вот выбрала картинку. Да? А, все такие вещи без функциональности у нас вот в этой первой части Юлиасанда Сисун. Здесь редактор текста, здесь редактор видео. И здесь же у нас картинка. Нажала на картинку. Теперь абсолютно пустой блок. В случае картинки а мы игнорируем а, эти строчки для инструкции и для содержа... содержания и для технической инструкции мы их игнорируем, они обычно не заполняются. Чтобы добавить картинку, нажимаю вот на эту пространство. Я еще могу просто сюда бросить файл мышкой. Вот я нажимаю, добавляю обра. Вот здесь нужно учитывать, здесь есть такой квадратик, который пилит куботексы. Вот он здесь находится. А Это значит, что если здесь галочка стоит, картинка будет показываться в задании, независимо от того, куда я ее хочу поставить. В моем задании, ну, давайте сохраню, покажу. Это сейчас у нас картинка, блок номер 4. Вот он здесь, наверху, циферка 4. И я ее увижу в самом конце, это последний блок. Вот он. Не хочу, чтобы она была здесь, я а хочу, чтобы она мне была вместо цыпленка. Иду обратно в четвертый блок, нажимаю на цифру 4 наверху. Видите, он выделяется так, переходит на первый блок. Убираю эту галку, мне не нужно запоминать, как называется моя картинка, просто потому, что я сейчас перешла во второй блок, где у меня текст. Чтобы удобнее было, чтобы навигация была удобнее, переименую этот блок. Перешла к своему тексту, нажимаю два раза на цыпленка. И здесь у меня есть выбор картинок, которые я могу использовать. Вот это с цифрами это цыпленок, это, соответственно, бобренок. Вот смотрите, эта картинка вымерена, да, она поставлена шириной 150, высота 173. В основном, да, такая 150 на 150, 150 на 200, вот такие картинки могут быть, это хорошо по размеру, если они иллюстративные. Выбираю свой бобра, бобер сразу тоже обрезал, тоже у него ширина 150, высота 159, идеально, больше я с ним ничего не делаю, соглашаюсь. Ну, вот теперь у меня картинка с бобром. Не забыть сохранить. Внизу кнопочка ⁇ Сохранить ⁇ Сальвиста. Так, посмотрим, что у нас видят дети. Вот как раз это и видят. Беленькая – это беленькая ячейка с выбором ответа. Значит, есть оформление, обычная ячейка. Вот она обычная. Так, хорошо. Инструкция есть, техническая инструкция есть, текст оформлен правильно, картинка выглядит нормально, все понятно. Хорошо, двигаемся дальше. Теперь у нас, что здесь есть? Здесь у нас ячейка с открытым ответом. Это сложная функциональность, потому что наша ячейка с открытым ответом позволяет очень тонко играть с оцениванием, именно компьютерным. Я иду обратно в свое задание, сделаю этот блок внизу и уже не буду вызывать шаблон. Чтобы не тратить время. Иду Вилясан сису» — это средняя вкладка из трех. Ищу Ават от Вастуса Галюнг. Люнг это ячейка. То есть любой люнг, который здесь у нас в этом списке есть, это значит, это будет какой-то текстовый редактор со вставками интерактивными. Нажимаю на аватарсага люнг вот он здесь находится. Первый столбик, второй раздел, да, третий сверху. Так. Опять же, мое задание на эстонском, поэтому у меня эстонский технический, технический текст. Иду к, в задание Хеля, копирую отсюда текст. И вот этот текст я тоже копирую. И нажимаю Ctrl Shift V. Естественно, ячейки не скопировались, и как вы видите, здесь нету еще, все еще нету на панели инструментов нет на панели инструментов кнопочки добавления ячейки. На самом деле, этот текст, который я выделила, он означает, что ячейки можно добавлять только после первого сохранения этого блока. вот На следующей неделе будет русский интерфейс, я очень надеюсь, будет это полегче. Сохраняю. Угу. Сохраняю. У меня появляется предпросмотр. В принципе, предпросмотр появляется практически во всех текстовых заданиях. Вы здесь видите то, что видит ребенок. Так, теперь мне нужно вставить ячейки. Где они тут были? Кес. Yes. Uh -huh. uh, ячейки. Для того, чтобы вставить ячейку, должна поместить курсор туда, где эта ячейка у меня будет находиться. В данном случае между вот этими двумя словами. Да? Mm -hmm. Делаю маленький отступ, чтобы с двух сторон текстовой ячейки был uh, пробел. Это важно. Uh, с, в конце ячейки пробела может не быть, если... У нас идет знак препинания. И в начале, соответственно, только если это кавычки. Вот здесь у нас есть две кнопочки возле оранжевой кнопки. Смотрите еще раз, Желтая П, оранжевая такая штучка. И две функциональные кнопочки. Это ячейка с открытым ответом и математическая ячейка. Математическая ячейка позволяет вводить более сложный математический текст и дает ребенку тоже возможность этот текст вводить при решении задач мы сегодня это рассматривать не будем но такая вот вещь тоже есть я нажала на кнопочку а Б, у меня открылось меню ячейки с открытым ответом вот я просто сразу покажу что во первых здесь много настроек уже которые доступны по умолчанию вы видите это вот эта часть достаточно много всего сейчас я буду объяснять и вторая, огромный выбор манипуляций как мы будем оценивать текст я со своей стороны посоветую если у вас длинные ответы их нет смысла ставить в такие ячейки потому что компьютер все равно их не сможет оценить и лучше использовать тогда более большие окна с текстом немножко позже я покажу их. Вот. в данном случае если вы хотите чтобы компьютер смог адекватно этот ответ оценить есть смысл Использовать такие вопросы или пропуски, где ответ может составлять один-два слова, не больше. Тогда можно сделать алгоритм оценивания, который позволит системе адекватно относиться к детским ответам вот, и что-то там как-то баловать и начислять. Итак, мы пойдем сейчас по порядку. Это предполагаемая длина ответа. То есть, насколько большая будет эта ячейка. Мы пока оставим это поле пустым. А потом сделаю еще одну ячейку, которую я заполню. Это подсказка. Подсказка – это вот эта штука. Видите, я ставлю курсор, текст пропадает. Это мы, например, по русскому языку можем использовать форму слова. Мы ставим начальную форму сюда, не нужно ее в скобочках вводить, она прямо так появляется. Ребенок тогда ставит курсор и пишет слово в правильной форме подсказку можно сделать основ... первичным значением ответа. То есть в таком случае, например, в эстонском языке они очень любят задания, где они дают числительные, длинные. И у этих числительных вот, вот внутри там уже стоят пропуски. То есть после каждого слова там как, кюмент как, как, пропуск кюмент, пропуск как. Три слова. И когда ребенок нажимает на вот эту подсказку, подсказка превращается в текст. И все, что ребенку нужно, это убрать лишние пропуски. Вот. А, тоже можно потом попробовать. Возможность оформления текста. В Эйсе называется «Кирев текст». Если я поставлю галочку сюда, у меня появятся внизу в матрице, чуть-чуть попозже покажу, кнопочки, которые позволят мне этот текст немножечко оформить. И самое главное, появится панель инструментов для того, кто решает. То есть он при решении ответа сможет использовать там всякие индексы, индексы и прочие радости, это вот применительно к химии. Мы можем показать количество слов в ответе. Это скорее нужно уже для более больших текстовых окон, это похоже посмотрим. Вот. И мы можем разрешить развернуть эту ячейку на весь экран. Но эту функциональность мы посмотрим немножко в другом типе заданий. Вот. Еще у нас здесь есть вот это вот на весь экран. Это значит вот это было. Здесь количество слов ответит. Еще есть возможность выровнять текст по левую сторону, по центру, по правой стороне. Выравнивание происходит внутри ячейки. То есть я набираю ответы, у меня там какой-нибудь цифровой ответ. Он может красиво находиться в центре ячейки, а не куда-то смещенно. На самом деле, это, это выравнивание очень важно, когда мы используем очень маленькие ячейки для того, чтобы, например, в языках вставить буквы в слова, вот, чтобы оно поприличнее смотрелось. Вот, двигаемся дальше. Параметры оценивания. Вот Я буду комментировать сейчас здесь подряд. ИД не нужно менять, это автоматика. Все сельгитусы, которые вы видите, вы игнорируете. Это пояснение к ответу, вам это не нужно, это для экзаменационной статистики нужно тип ответа у нас может быть текст целое число или реальное вещественное число это соответственно в языках мы работаем с текстом формулы химические это текст а вот например цифровые какие-то ответы уже можно вот здесь поиграть минимальные пункты за задание то есть меньше этого меньше этого ребенок получить не может но можно скомбинировать эту эту ячейку, и здесь есть один параметр, пункты, миним... количество ответов, при которых даются минимальные пункты. То есть я могу поставить так, чтобы… Это не, не в этой, здесь открытый ответ, здесь нет количества ответов. Например, в той же ячейке с выбором ответов, это предыдущий тип, который я показывала, если я выбираю два ответа, ну окей, там тоже плохой, там можно только один выбрать. В тексте мы вчера смотрели, где можно слова выбирать. Я там могу настроить, что он дает минимальные пункты при, допустим, если выбрано два слова. Не одно слово, а два слова. Вот, то есть такие вещи. В ячейке с открытым ответом, соответственно, да, на самом деле, минимальные пункты – это то, что ребенок по-любому получает, отвечая на, заполняет ячейку по умолчанию он ничего не получает если ответ неправильный да? но мы можем настроить, что и при неправильном ответе он ему что-то дается максимальное количество пунктов то же самое больше, чем эти пункты он и получит заполнять это не нужно, если они пустые то система работает по умолчанию вот. какие мы пункты даем за те ответы, которых нет в матрице этот, э, это, э, этот параметр тот параметр, который позволяет нам играть с минусовыми пунктами. То есть если э, отвечу на что-то, с чего у меня нет в матрице, я, например, даю минус один балл. То есть, в принципе, за любой неправильный ответ тогда система ставит минус один балл. В матрицу мы вносим только правильные ответы. Очень важный параметр. Система начнет различать большие и маленькие буквы, если вы сюда поставите галочку. Если вы галочку не поставите... В системе все равно написано Эстония с большой буквой или с маленькой. В химии это очень важно, потому что мы хотим, чтобы он писал, например, МГ магний, большая М, маленькая Г, да, в формулах. А где-то, может быть, в других вещах, где мы хотим просто проверить его там, движение мысли, есть оно или нет, это, по умолчанию эта галка не стоит. Здесь мы начинаем учитывать, учитывать пробелы, тюхики, да. Если стоит вот эта галочка в этой строчке, то если нет, если нет в словах, не в словах, допустим, мы ждем ответа «мама мыла раму», да, три слова, если мы не ставим галочку «мама мыла раму», он может написать в одно слово, и система оценит это правильно. Если стоит тут галочка, то, соответственно, «мама мыла раму» должно быть написано в три слова без вариантов. Но эта галка влечет за собой определенные проблемы. Это значит, что если я напишу «мама мыла раму» и поставлю после раму какие-то пробелы, там тоже может быть в определенных случаях проблема. Вот. То есть на самом деле эта галка сделана для языков, чтобы проверять, слитно или не слитно спишутся слова. Вот. То есть в обычной жизни, если вы просто хотите суть ответа получить, ее использовать бесполезно. По умолчанию стоит галочка, это очень важная галочка. Система понимает, что латинский и русский алфавит, допустим, буква С и С, буква О и О, буква К и К, это то же самое. То есть, раньше была проблема, что, например, мы пишем СО2, и мы должны были написать четыре раза СО2. Комбинация латинской С и, и латинской О, и, и, соответственно, кириллиц С и О, потому что Русские дети, они могут и кириллиться, и какой-то быстрый вот сделать. И написать вообще что. И не только русские, естественно, дети. Вот, в таком случае, эта галочка сейчас стоит по умолчанию, про это не нужно волноваться. Есть определенный вариант разрешить поставить баллы, если ячейка не заполнена. Мы ставим галку сюда, и здесь мы еще добавляем тогда, прямо в ответ, что пустой. Он будет пустой, мы ставим один пункт, Тогда в случае, если ячейка осталась незаполненной, при комбинации, при комбинации вот этой галки, вот этого пункта, она система будет начислять баллы за пустой ответ. Но никто не мешает сюда же, например, добавить еще какой-то ответ, и за него тоже дать баллы. Это будет работать. Есть определенные варианты в тестах, когда, когда мы такие вещи тоже используем. Не знаю, насколько это нужно вам. Но пустой ответ – такая полезная штука. Если нужно вставить, например, букву в слова, то если он не вставил, и это правильно, то мы даем тогда бал. Вот. Для математиков здесь можно использовать регулярные выражения. Следующие три строчки, и сейчас я их объяснять не буду, это такой для более опытных пользователей системы. да все можно игнорировать. Остальные все вещи после вот этого пустого ответа вам сейчас не нужны. По умолчанию эта ячейка оценивается компьютером. Так, пустой ответ я сниму. Вот смотрите, я убрала галку пустого ответа и оставила все-таки эту строчку в матрице. Мы посмотрим потом, что из этого получится. Свернула матрицу, чтобы она была поменьше. По умолчанию именно Ава вот, это именно вот эта ячейка с открытым ответом, она оценивается сейчас автоматически. Но вот эту галочку в данном случае, если вы хотите очень оценить руками, ее можно снять. Так, смотрите, я а, ничего не заполнила, но оставила здесь а, пустую строчку в матрице, вот по цифре 1, строчка номер 1 матрица пустая. Если я попытаюсь сохранить, я получу предупреждение, что, пожалуйста, введите сюда какое-то значение. Точно так же я получу предупреждение, если я напишу два одинаковых ответа. Она понимает, есть, понимает что это тоже повтор идет ответа, и это такая ошибка. Да? Вот Строчку можно удалить. Теперь я спокойненько сохраню. У меня появилась моя ячейка. Сохраню весь блок. Сохраню весь блок. Вот. Вот в предпросмотре, вот здесь внизу, я вижу, что вот бобер это какое-то животное. Да? Тут что-то надо вставить. Я сейчас введу еще одну ячейку, точно такую же, в которой я сделаю несколько вещей. Во-первых, я сюда поставлю, например, циферку 5. Просто чтобы вы знали, по умолчанию предполагаемая длина ответа это 20. То есть вот эта длина ячейки, которую мы сделали первой, она примерно 20 единиц. Это не пиксели, это там какие-то свои у него единицы. Я это поставлю 5, она будет поменьше. Я поставлю вихе, это, например, какой-нибудь там торм. И сделаю так, чтобы этот вихе был основой для ответа. Отцентруем немножечко свой ответ. Сохраню. Сохраню. Посмотрим, как выглядит ячейка. Видите? Вот у меня есть этот торм. Я нажимаю мышкой он не пропадает. Вот здесь я напоминаю, что я когда нажимаю мышкой вот сюда, то ответ пропадает, да? Что я сделала? Иду обратно в ячейку D, два раза на нее нажала, видите? Вот эта галочка говорит, чтобы ответ остался. А теперь еще один момент. У меня здесь вот эта выбрана центровка на серединку. Это значит, если я сюда... Интересно, что она хранили. Сейчас, секундочку. А, интересно, что это когда он остается в задании а основой для ответа. Видите, центровка на серединку не работает. Перехожу обратно в блок текст. Так, это не тот текст. Вот этот блок текст. Так, Уберу это. Хочу включить киров текст это редактор оформления он мне здесь сразу же пишет оранжевым что это изменение вступит в силу по столке сохраню сохраняю и у меня для текстового оформления появляется немножко другая ячейка она побольше уберу ограничение кстати вот здесь смотрите, вот это 5 вот эта ячейка это 5 вот эта ячейка это длина 20 так уберу это ограничение сейчас я его не хочу при комбинации и киров текст, если я использую, в тот момент, когда я добавляю лиса, это новый ответ, у меня есть вот такая возможность сюда вводить что-то. И этот, например, ответ я хочу, чтобы он мне ответил CO2. Вот эта формула правильная с индексом. И здесь я хочу, чтобы он учитывал большие и маленькие буквы. Выбираю вот этот параметр. Матрица раскрывается вот в этой строчке, вот э, стрелочка в самом правом, правом, правом положении, в самом правом части строчки. Выбрала, что он должен различать, у меня большие и маленькие буковки. Выбрала, здесь использую я индекс, вот можно дроби, двойной индекс для физики, да, если это радиация, у нас стрелочки там для осадков или газов. Ну и там еще целая куча настроек, которые можно использовать, эти кнопки можно добавлять. Вот Сохраняю, сохраняю, иду в иду в и здесь вот у меня есть такая вещь, где я как учащийся могу писать вот СО2. По идее, я должна получить один балл. Да, балл я получила. Проверяю себя. Смотрите, у вас как у составителя. Здесь появится такая простыня текста. Она на самом деле очень легко читается. Вам подсказка, где у вас ошибки. Он пишет, что за ответ А он не дает баллы, потому что нет ответа. Ответ А – это у меня вот самая первая строчка. То же самое он пишет, что за ответ Б он не дает ответа. Да? За ответ С он не дает ответа. С – это у меня уже вот эта строчка была. валя это А, это Б. Это С. Я просто знаю, в каком порядке вводила. А вот за ответ Д он сравнил с матрицей. Мой ответ СО2. И в матрице строчка номер один СО2 дает один балл. То есть я могу себя проверить. Если я, например, ожидаю, что я получила максимум баллов, но система мне максимум не дала, тогда я вот здесь, в этом Arvotus Key, могу найти, где же у меня... Ошибка. И здесь вот он перечисляет, как он понял данные вами ответы. Если что-то не так, то есть вы думаете, что на самом деле вот у меня суб-суб это индексы. Да? То есть это то, что у меня с индексом, с индексом. Что вы ответили что-то другое, и он его прочитал неправильно. Вам есть смысл нам написать, и мы сможем как-то проверить. Но э, чисто практически я еще раз нажму на лахентамины и напишу, например, э, CO2. Ну, ну, вот маленькие буквы без индекса. Вот, по идее, я не должна получить баллы. Да, я их не получила. Красненькое значит, что это неправильный ответ. Вот у меня показывает, что я получила CO2. Здесь написала. И объясняет мне, что я не получила в этот раз баллов за этот ответ. Так. Так, так, так. Это мы рассмотрели ячейку с открытым ответом. С бабком ответов. Все еще проще. Я покажу на секундочку только банк ответов. Вот это самый последний тип. Вот здесь вот. Банк ответов точно такой же текст. Сюда идет. Помним, да, что я копирую и нажимаю Ctrl-Shift-V. Текст идет без оформления. Табличку я тут уже рисовать не буду. Добавлять ответы в банк нужно вот здесь внизу. Да. Точно так же, если я хочу оформить ответы, я нажимаю «Кира в текст». Секундочку, я сотру, он не даст пустые строчки сохранить. Видите, «Кира в текст» включен. Теперь, когда я нажимаю «Добавляю», у меня уже не строчки для плоского текста. А я могу здесь там сделать какие-то, там, например, разные-разные тут вещи. Вплоть до того, что могу вставить картинку. Да, давайте вставим цыпленку, пусть она пригодится. И поскольку это будет в банке ответов, цыпленка мы сделаем совсем крошечным. Вот таким маленьким. Да? Вот, хорошо, тогда цыпленка вставили, это вставили. Иногда банк ответов достаточно большой, количество строчек очень большое. Здесь есть такая штука, как ну, по реалу, именно, Потому что панель инструментов, она всегда наверху. Перед самым первым элементом банка я могу ее закрепить наверху. Вот она, где оказалась. Вот, вот, вот, вот. Надеюсь, что вам видно в самом верху странички. И тогда не важно, насколько длинный у меня банк ответов. Если я делаю прокрутку, панель инструментов, она всегда привязана к началу страницы. Так, хорошо, после первого сохранения у меня появилась функция кнопочки. В самом верху вот здесь вот желтая п оранжевая кнопка и кнопочка АВ. Это AB, это у нас, соответственно, ячейка. Ставлю курсор, куда мне нужно, нажимаю на АВ, и появляется матрица банка ответов. Я сейчас про все чудеса рассказывать не буду, самый примитивный, элементарный. Нажимаю на лиса и из этого ритм меню могу выбрать, какой из ответов мне больше подходит. Видите, сейчас я начала а, заполнять матрицу То того, как сохранила. Он еще не знает содержимое моих ответов. Он знает, что их два. А, если бы я сохранила, он бы мне здесь подписал, что, по крайней мере, в первом, Да уж ответ к образу, это точно. Это он увидит картинку, название он немножко не понимает. Выберем, а, выберем циферку один, сохраняем. И листаю вниз, сохраняя весь блок. А, так, иду в лахен Предморасмотр ребенка. Он у меня такой банк ответов. Вот я могу этого сюда э, э, перетащить бобра, а могу перетащить э, картинку. А здесь очень важно следить. Хеллоуинесси и не Здесь очень важно следить, чтобы, когда я перетаскиваю картинку, видите, задняя ячейка, она меняет фон на серый, да? Вот там за цыпленком видно, значит, цыпленку вытащу отсюда. Вот она стала серой. Вот как только она стала серой, значит, можно эту мышку отпускать, клавишу. У нас, на самом деле, это в технической инструкции, вот здесь вот тоже написано. То есть отпусти клавишу мыши, по-русски это будет тогда, когда у тебя ячейка стала, стала серой. Вот. Если у нас в банке ответов слишком длинные предложения, то будет проблема, потому что система понимает, что вы что-то на нее перетащили. Смотрите, видите, ячейка не стала серой. Тогда, когда центральная часть вот этой вот, вот этого элемента, который я перетаскиваю, попала в ячейку. Видите, вот сейчас что центральная часть не попала, а теперь попала, она стала серой, она ее притянет. Вот такие технические моменты. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Теперь у нас был кроссворд. Кроссворд. Обратно. Помню, что вы не видите курсора. Ресцина находится вот здесь. Вот. Кроссворд – это ресцина, Второй столбик – третий, третий выбор. Да? Нажимаю на кроссворд. И когда он открывается, в принципе, здесь все пусто, ничего нету. Чтобы начать составлять кроссворд, нужно выбрать количество рядов и столбиков вашей вашей вот этой площади кроссворда. Ну, например, возьмем там пять рядов, 5 столбиков, сохранили. Он появляется площадь для кроссворда. Он у нас немножечко не такой как классический кроссворд. Объясню сейчас почему. Можно регулировать размер квадратиков В данном случае размер квадратика по умолчанию 50. Вот он такой же квадратик, ячейка для ребенка будет выглядеть, как здесь на картинке. Если я хочу кроссворд сделать по каким-то причинам поменьше, то выбираюсь не 50 сюда печатаю а что-то другое. Так, теперь, когда я нажимаю на какую-то ячейку, сейчас я нажимаю на верхнюю левую ячейку в угол. Uh, у меня открывается вот такое вот меню, где мы видим uh, достаточно много, на самом деле, всего-то. Да? Uh, первая строчка – это подсказка. Я сейчас напишу один, и, и потом, когда мы сохраним, вы увидите, что такое эта подсказка, где она находится, что с ней дальше делать. Uh, направление слова – вниз, наверх, направо или налево uh, – это направление даст системе понять, как располагается ответ. Мы сейчас возьмем направо. Дальше мы пишем количество букв. Я сейчас напишу количество букв 3 и вводим ответ. Вводим ответ, ну, например, Эмма. Здесь очень важно, чтобы количество букв вот здесь вот и вот здесь вот совпало. Если они не совпадут, система вам даст об этом знать. Вот. Сохраняем. Сохраняем. Вот у меня мама. И я люблю делать так, что если у меня здесь цифра один, то чтобы ребенок понимал, куда он пишет это слово, особенно если слова идут одно по-другому, я делаю не только один, но еще стрелочку рисую. Но давно, видимо, не рисовала. Копировать нужно символ. Я не буду сейчас его искать. Вот. Но, в принципе, его тоже сюда можно ставить. А теперь... Можно, например, использовать не вот эту подсказку, а возьмем нашего бобра. И бобра сделаем с шириной и высотой 50 на 50, как наша ячейка. Если мы здесь не укажем вот эту ширину и высоту, то это будет слишком большая картинка, она этот весь кроссворд разнесет слишком по, по экрану. Как я взяла бобра? Вот он у меня бобер вот здесь появился. Нажала на кнопочку Брауз, выбрала своего бобра. Вот, ну здесь уже, соответственно, ответ не, не Эма, да, а русскими буквами нельзя, к сожалению, писать. У меня вот здесь после единички в строчке в первой, где сейчас вы видите ответ Эма, осталось всего четыре ячейки. Да, четыре ячейки. Это значит, что больше, чем четыре буквы у меня туда. Не влезет. Я вот напишу «Бобр», пусть будет так. Должна обязательно изменить вот здесь вот количество букв на 4. Сохранила. Вот мой «Бобр». «Бобр» и ребенок увидит, что там у меня, соответственно, вставлена картинка. «Картинка». Вот таким вот образом. Проблема, где заключается? Проблема в том, что когда я составляю красвор, где у меня не картинки, а слова. Эти слова я должна в отдельном блоке вводить в список текстов То есть один там по диагонали, один по горизонтали, там еще как-нибудь. По диагонали, кстати, нельзя наврал только вправо, влево, вверх и вниз. Вот это нужно учитывать, что он вам нигде не дает в данном сейчас, по крайней мере, на данный момент жизни эти описания, вот этих слов до кроссворда нигде не дают вводить. То есть картинки – это здорово, но если у вас слова, то там будет проблема. Так, это что касается кроссворда, покажу еще вот такую вот вещь. А, сейчас, одну секундочку, одну секундочку, я секундочку я сейчас верну. Извините, пожалуйста, второе совещание параллельно началось. Так, значит, здесь у нас бобер. Что делать, если мне не хватает места, и я хочу увеличить количество увеличить количество полей? Я просто-напросто изменяю. Вот здесь, например, вверх удар ставлю не 5, а 10. Угу. Видите, количество полей увеличилось. Второй момент. Я могу сдвинуть э, все вот это весь свой кроссворд, если где-то прогадала и не влезает, могу увеличить количество полей, сдвинуть. Например, я сдвигаю сейчас на три клетки вправо. Сохраняю. Вот он у меня сдвинулся. То есть такая вещь, как вот подвигать кроссворд по полю, у нас тоже есть. Так. И последнее, последний тип задания, про который мы должны были сегодня поговорить. Это вопрос с большим текстовым полем для ввода ответа. Вот такой вариант. Возвращаюсь обратно в свою Лясанде Сису и беру Ават Утвастуса Какюсимус. Это вот первый столбик, второй, второй выбор. Собственно, мы здесь видим все то же самое, что видели в матрице для <связывающие> ячеек с открытым ответом. Только это как бы одна матрица, возможно, на весь блок с содержимым. Так, то же самое. Инструкции, смысловая и техническая инструкция. Здесь есть такие вещи, как настройка размера окна. Для текста Это э, длина ряда, это количество рядов. Давайте поставим 4 ряда и посмотрим, ну, какая длина ряда по умолчанию. Можно э, выбирать э, межстрочный интервал. По умолчанию он 1,6. Если вы хотите сделать интервал побольше, то ставите сюда что-то другое. Э, маск игнорируйте это. А про Вихи мы уже говорили. Вихи – это подсказка. Вот она здесь находится. Про это уже говорили. Точно такая же функция. Я могу сюда, например, добавить «Напиши а, объяснение». А, да? И, и ребенок это увидит, и он будет знать, что, допустим, в первой ячейке вы ждете цифровой ответ, а во второй ячейке вы ждете объяснение. А, теперь а, мы можем показать количество слов в ответе. Это я сегодня использую. Для проверяющих, я не знаю, насколько эта проверка доступна в открытом доступе на данный момент такого типа, но обязательно она будет доступна где-нибудь в сентябре, я так подозреваю, что мы должны этот, сделать это, это, это от Арандус. Здесь можно отмечать, тот, кто проверяет, может отмечать ошибки прямо в тексте. Вот. То есть сейчас при проверке каких-то серьезных государственных тестов эта функциональность доступна, вот здесь я, честно говоря, не проверяла, поскольку сейчас у нас бета-версия для, для учителей. То есть здесь не проверяла, но это очень полезно, опять же, для языков, что можно будет отмечать ошибки прямо в тексте. Мы используем еще вот эту функцию. Можно посмотреть ответ на полном экране. Вот эту функцию. А, Опять же, если я открою матрицу, матрицу открываем вот в этой строчке, стрелочка с правой части строки вниз. Все те же настройки, очень много настроек. Здесь их просто нужно поизучать, покомбинировать, как-то чтобы, чтобы понять, что это такое. Мы можем использовать Киров текст. Вот он здесь находится. Ставим галку. И Киров текст позволит нам сохраним все это дело. Позволит нам дать ребенку. Тоже выбор вот этих вот клавиш. Обратите внимание, это задание по умолчанию не оценивается компьютером. То есть это задание по умолчанию оценивается только руками. Вот. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, как это все, что мы сделали, как это выглядит. Так, Не сохранила. Сохраняем. Как это выглядит. Ну что? А, вот это тот самый момент, когда я оставила пустую строчку без ответа. И он мне намекает, что я не права. Угу. Сохранила. Иду в решение. Иду в решение. И вот, что видит ребенок. По умолчанию длина вот этого окна 900 пикселей. Это максимальная ширина задания, которое мы разрешаем. Вот здесь бесполезные для русского языка, да? например, клавиши. Появляется всякий индекс. Сейчас мы посмотрим, что с этим сделать. И вот он мне показывает, что я пока что написала 0 слов. Вот ввела какой-то текст, но тоже мне показалось, что 43. Если я потяну в углу, это нижний правый угол, я могу сделать это окошечко побольше. Вот. Ну и, собственно, все, больше я здесь делать ничего не могу. Мы использовали функцию «посмотреть на полный экран», ответ. Эта функция доступна для проверяющего. Здесь, к сожалению, мы сейчас ничего не можем посмотреть. Так, настройка панели инструментов. Иду обратно в «Илиосанда Сису. Панель инструментов, извините, еще раз вернусь, это вот эти кнопочки, которые видит ребенок, которому доступны для оформления текста. Иду в «Илиосанда Сису или в самый-самый-самый низ. Вот здесь есть кнопочка «Оранжевый лахен», да, «Тексты доймите», «Сиадет». Вот оранжевая, белая становится. Это Нижний и правый сейчас угол. Нажимаю. И вот у меня тут чего только нет. Бра кнопочки назад, вперед. Да, вот Допустим, для языков вот это уже лучше подойдет. Ставлю галки. Снимаю все эти индексы, которые, в которых языки явно не нуждаются. Здесь знаки у меня умножение, деление, там, вот этот там, дробь, да? вот. ну Например, я могу вот такие вещи ему включить. Отступы, списки, пожалуйста, вставить картинку, там, ну, то есть все, что угодно. а И вот, кстати, галочка, которая позволит посмотреть на полном экране, если я правильно помню, как раз ребенку свой ответ. Сохраняю. Сохраняю там и сохраняю еще раз в самом низу. Два раза нужно сохранять. иду Довла хендамина, вернулась вот сюда. Назад. Ну, и смотрите, совсем другое дело. Вставлю свой текст про бобра. Сделаю тут кусочек жирненьким. Выравнивание. да, Можно вот поиграть. О, вот, вот. Ну, чтобы было видно, что выравнивание есть. Еще тут э, как-то случайно разделю сделаем еще и списочек. Вот, ну, уже давайте выровняем. Вот, пожалуйста. И могу посмотреть на полном экране. То есть я дальше могу работать вот так на полном экране. А, это, это я сейчас как отвечающий. Чтобы выключить полный экран выключаю его, и ребенок возвращается в этот вот текст, который здесь у нас есть. Смотрите, в моем кроссворде куча места внизу, да, после бобра, куча места, почему? Потому что на самом деле система резервирует место на странице для всех вот этого клеточного поля, которое мы там нарисовали. Вот, поэтому, если у вас только одно слово, это плохая идея выбирать поле 5 на 5, выберите поле там 1 на 5, вот, тогда он не съест только Место. Вот такие вот вещи. но ну, еще раз очень люблю эту функциональность. Вот разделить на два экрана здесь можно. Да, то, что вчера показывала. Но цыпленок у меня большой, например, а вот у бобра второго могу сюда. Вот стрелочка в блоке содержания снизу, снизу слева есть стрелочка, которая переместит мне этот блок на правую сторону здесь оказался. Покажу сейчас, в чем может быть проблема. Сохранила, ушла опять в решение. Вот. Видите, если блок достаточно большой, общая ширина задания 900 пикселей. Да? Но здесь, мне кажется, побольше, чем 900. То появляется внизу полоса прокрутки. То есть он не помещается. Вот. Ну и, соответственно, здесь вот идет вся остальная наша, наша сегодняшнее творчество. Вот. Собственно, вот такие вещи. А есть у вас какие-то сейчас вопросы? Я знаю, что Хеля вышла уже в другое совещание, поэтому, если есть вопросы, спокойно включайте микрофон задавайте. Что-то, может быть, повторить, что-то, может быть, еще еще раз показать. Может быть, что-то про вчерашний, вчерашний семинар вы хотите спросить. Давайте я выключу запись. Может быть, будет в комфорт.